Приветствует Тинков. В цель контроля качества ваш разговор с оператором будет записан. Здравствуйте. Да, здравствуйте. здравствуйте. Что, ничего не понял? Был вас, а, пропущенный вызов вроде был. Банк по поводу вашей задолженности по кредитной карте Тинькоф Банка. Не, я по-другому звонил. 18 -18 пропущенный вызов, возможно, был именно по этому поводу. Сейчас Но я не по, по этому поводу звонил. Я раз. звонил по поводу э, пропущенного вызова. А почему вы предполагаете какой-то там э, задолженности был вызов? Потому что пропущенный вызов может быть непосредственно от Тинькоф банка по вашей задолженности. Почему вы так решили? 18, -18 908 рублей 29 э, стоп, стоп, И, подождите. Вы говорите о том вы, вы нет вы говорите в утверждающем тоне о том что звонок был э, связан там с, э, с какой-то там задолженностью откуда вы так я утверждаете но опять так вот вы сейчас быть, уже здесь. вот Еще вы вы вы сейчас вы сейчас уже говорите вероятно то есть вы это предполагаете а изначально вы, вы говорили, а изначально вы говорили в утверждающем тоне вот я поэтому и хотел узнать случае, по какому вопрос нет то, по какому вопросу, по по вопросу был по каков вы опять вы это, это вы вы, вопрос, для чего вы, это вы опять делаете? это утверждаете, что вопрос звонок был именно связанный с задолженностью, а не по какому-то другому вопросу, потому что у меня. А у меня было несколько вопросов, вот поэтому вы, я и спрашиваю какие? по какому по по, по какому вопросу. Какие у вас были? А это если вы сотрудник банка, то вы должны знать. Вы у, вы меня, у, у, у, у, у меня а было, а как, не у, не у, у, у меня у меня было как у меня был нет, у меня, у меня было как минимум три вопроса банку. Как минимум. Официальные, письменные в том числе. А, но ну, если вы сотрудник банка, если вы уполномочены решать эти вопросы, соответственно, вы имеете к ним доступ, к этой информации. Если же вы не сотрудник банка или какой-то аферист, который сидит параллельно на, на этой на линии, но... Давайте перейдем к конкретике. Да. ну, да, конкретика. Не будем вести Я позвонил просто. узнать, какие При вопросы момента, у меня том, имеются, какие вопросы имеются ко мне от банка. Вы говорите о том, что есть вопрос по неурегулированной, неурегулированной задолженности. Я по такому вопросу не звонил. Я не задаю этот вопрос. Я задаю вопрос конкретный. Какие вопросы имеются у меня к моему? Чего? Да, вы будете... Гов... А вы будете говорить в параллель? На данный момент вы говорите об одном и том На протяжении трех минут. Так. Поэтому, с вами, с долга. А у меня нет никакой ситуации в решении долга. Вам выставлено требование погасить долг в размере 218 908 рублей 29 копеек в течение трех месяцев до 22 августа. Облата от вас поступит? А, Во-первых, кто сказал о том, что у меня есть долг? Только вы. Тинькофф Банк. Нет, вы. Тинькофф Банк. Вы. банк и такое я не... передаю Банк такое Коператор не говорил. И более того, банк такое не мог сказать. Поскольку, это, а, пос, по, поскольку это лицо неодушевленное. Неодушевленные лица не могут, не могут говорить. Игорь, Перейдем к следующему вопросу. К Нет. Мы будем... От а того, что вы ведете переговоры в таком русле, это не меняет ситуации? А, я пока М -м. только, только пытаюсь... Вы намерены рассчитываться с долгом в добровольном порядке? А, с долгом не рассчитываются, долго исполняют. Опять-таки, да, казуистика. К Нет, это не придирка к словам, это казуистика. Ну, дальше. Вы все сказали? Нет. Говорите. Э, так вот, я и задаю вопрос. Э, какие вопросы имеются у банка Теньков, кроме неразрешенного э, вопроса? точнее неразрешенной дилеммы э, о якобы существующем долге, точнее не долге, а возможной задолженности. Долг он есть перед Родиной, есть семейный долг, долго перед банком Теперь или какими-то коммерческими или какими-то коммерческими структур, структурами не существует. Это априори. Но перейдем к вопросу к моему. Какие вопросы имеются у банка, кроме э, какой-то там задолженности. Так вы же не ответили даже на первый я вопрос. А меня не надо консультировать по поводу? Вы дозвонились в отдел а, а, нет, я... девушка. я вас консультировать не могу. Девушка, по я, позвон... девушка, по я, девушка я позвонил, во-первых, на горячую линию банка, которая э работает по всем вопросам то что то что то что ваш. то что ваш робот то что ваш робот переключил то что ваш робот переключил на именно ваш отдел а не на общего консультанта это проблемы банка а не мои проблемы я задаю я еще раз повторю первоначальный вопрос какие Вопросы есть у банка ко мне. Кроме того, который вы наз назвали. По, по первому вопросу я вести диалоги с неуполномоченным лицом не собираюсь и не желаю. Если есть не у банка. Если неуполномоченное лицо. Так вы не можете сказать, что, почему и зачем. На каком как основании. Хорошо. Хорошо, ну. Не я вопросы. еще раз повторяю, говорите, какие есть темы. какие есть еще вопросы, потому что вопросы у меня только к банку если было минимум. Если вы меня прекрасно услышали ранее на протяжении у меня только к банку. Я вам неоднократно озвучила то, что вы дозвонились в отдел поискания и я вас консультирую именно по вам. Вопросу... Я звонил на телефон горячей банка. линии Ведь банка, имеются вопросы, которые имеются. Банка, у, банка у банка не, не вреда может вреда быть продуктов. Банк ничего не производит. Время, с 8 до 20 часов по Банк времени. ничего не Беликой производит. По У банка это не банка может и быть и никаких продуктов. Это во-первых. Да, я буду повторять свой вопрос, пока Что не получу. Я хочу получить элементарный ответ. Что это улучшить в вашем случае? Пх, да это только ухудшится положение банка. Потому что банк не хочет вести конструктивный На диалог. То, а, дело в том, что... обратился к нотариусу с о А чем это предусмотрено?.. чем это предусмотрено? Если же оплата не поступит, вас может ожидать принудительное взыскание и реализация вашего имущества. То... Вам об этом известно, и вы это понимаете? А можно узнать подробнее по поводу реализации имущества это как будет сделано вот хорошо по вы а не подождите к юристу, к приступу, вы, к вы, Я подождите не не не по вашей задолженности а ну хорошо а вот задолженность она на основании чего появилась на основании того, что вы не оплачивали. А, не оплачивал. 2019 не... Года. не оплачивалось что? Кредитная карта Синькоу Банка. Кредитная карта. А, извините, у меня не было кредитной карты, у меня была дебетовая карта. Вы в этом уверены? Абсолютно. На основании чего? Да я могу даже фотографию прислать вам. Вам лично. Чтобы вы убедились вы бы в этом. Фотографию. И а? только у вас имеется именно кредитная карта. А, нет. по счету по данной карте у вас было. И вы ей пользовались. Да, у меня была дебетовая карта. Не отрицаю. У меня была дебетовая карта. Имеется кредитная карта нет, банка, э, э, бол... вы Более того, у меня имеется договор банковского счета, э, к которому, к, к этому счету привязана именно эта дебетовая карта. Кроме того, и банк, это я более чем уверен, сможет официально подтвердить о том, что э, были э, поступления туда денежных средств э, э, и были расходы по этой карте. Я знаю это, я уверен в этом, э, я об этом спокойно что говорю. А? Что уверены? А? уверены? Да, я знаю это, потому что я это делал. Да, у меня была, еще раз повторю, дебетовая карта. Дебетовая. По какой вот. причине вы отказываетесь выполнять требования кредитора? Во-первых, я требований не знал. Во-вторых, кредитору. В кредит случае я его вам оставляю. А, Согласно статье подождите, федерального закона, креди... имеем полное право хорошо, креди... информацию в Кто, кто является не освобождает подождите, вас от ну, ну, вы опять скрипт читаете. Не надо мне скрипты, да. Вам скрипт никто не читает, Игорь ну, Васильевич. Я отвечаю на ваш вопрос. Нет, я еще раз повторю: у меня была дебетовая карта. Изначально дебетовая. Вот, я ее получил. Подождите, но не перебивайте. Здесь у вас имеется кредитная вы, карта. Вы можете послушать, не перебивая? Я сначала я выскажу. Да. Вот. Я выскажу, вы потом скажете или опровержение моих слов, или там свое отдельное суждение, мнение. Вот. Итак. Вас. Итак, изначально, как только я получил, у меня была дебетовая карта. Это первое. Это официально подтверждается документами, которые э, имеются между мной и банком. И эти, доку... эти документы у меня есть. О том, что я получил дебетовую карту. Вот. Там ваш, услышала, ваш, сотрудник, ваш сотрудник фотографировал меня с этой картой. Вот. Э, далее. Э, далее по этой карте были приходные расходные операции. То есть пополнение счета и, соответственно, оплата различных там, покупок, снятие денег с этой карты, опять пополнение. Но опять-таки, это моя дебетовая карта, это моя расходная карта. А сейчас... И в результате, в результате там оставалась некоторая сумма на, этих, на, на этом счете моих денежных средств, которые я внес и которые я не воспользовался. То есть, по моему мнению. Вот. И по э, закону, точнее по гражданскому кодексу, э, получается, что кредитором являюсь я, а банк является должником, который эти оставшиеся денежные средства удерживает. А то, что там банк насчитал какие-то там э, комиссии, какие-то там э, суммы за пользование э, этим счетом, это проблемы банка, поскольку это не было никак э, урегулировано между сторонами. То есть, на данный момент, кредитором являюсь я, должником является банк. Не устраивает? Не устраивает. Идем в суд. Не устраивает? В я вас уже Вы сказали, сказали про... про... Вы, сказ... Вы сказали про надпись нотариуса. Исполнительная надпись нотариуса. Верно. До этого банк обращался за судебным приказом. Судебный приказ был отменен. Он отменяется в случае, отсутств... в случае наличия несогласия с требованием кредитора. Нотариус не имеет права совершать реальную надпись при наличии каких-либо разногласий. Поэтому банк Тиньков. Абсолютно. В противном случае, если нотариус сделает такую надпись, то он будет лишен своего титула. Навечно. Горь Васильевич, в данном случае да? выражать нотариусу, говорить о данных действиях неуместно. Да вы нотариус что? самостоятельно на основании да? закона выносит да? исполнительную начальность. Да. На основании документов, которые предоставляются кредиторам. Совершенно верно. освободит вас от ответственности. Совершенно верно. Только нотариус, э, получив... Может, вы ранее говорите оменить судебных Только, приказ, только то, что... Вас, только когда? Вы послушать сможете? Алло. Вы всего лишь воспользовались своим правом оспорить кириноличное решение судей для дальнейшего рассмотрения дела в вашем присутствии. Совершенно а верно. Также в время может быть в суд. А почему и это не же происходит? Долга а работы, условий, потому, предложения не было. Обратиться к нотариусу за вынесение... еще раз повторю: надписи. нотариус пойдет лесом вместе с вашей надписью и вместе это со своей. Нет абсолютно не мое мнение, это мнение. Э Верховного суда, вот и э, нотариальные э, палаты Калининградской области. Ну это так. Для, для, это Нет, чтобы потому, вам было интересно. Так, так вот вы вы сказали времени. о том что у банка есть предложение я предложение пока не слышал я слышал некое требование да, ультиматум. На, на полное погашение долга. А, на речь идет? Это не предложение это ультиматум. О каких предложениях речь идет? А он сказал, что для вас есть предложение. А, извините, ультимативные требования это не является предметом договора, а, тем более нахождение компромиссного решения. Ультиматум это, да, это, воин, и это и воинственное однозначное решение одной стороны. стороны. ...на полное единовременное погашение долга. Ну так точно того, так. что у вас обязательства не исполняются длительный период времени. Так нет как этих обязательств. О факте совершения мошенничества в отношении вас? А еще и мошенничество. А что за мошенничество? Ну вы говорите о том, что вы не оформляли кредитную карту, а оформляли дебетовую карту. Совершенно верно. Э, если... Как давно вы узнали о данном факте? Так э, изначально, когда я получил, у меня была дебетовая карта, я спокоен, поэтому я, я был... Я уточняю, когда вы узнали о том, что на вас оформлена кредитная карта, вопрос четкий и понятный, Игорь Васильевич. Еще раз. Кредитную карту я не получал. Еще раз говорю. Я и... у вас уточняю, когда вы узнали о том, что на вас, на вас оформлена кредитная карта? Вам мой вопрос понятен? А я и не узнавал об этом, мне об этом никто не говорил. Были какие-то непонятные э, уведомления непонятных, неизвестных мне лиц, э, с непонятных номеров телефонов, э, не представившихся и не идентифицировавших себя надлежащим образом, как того требует закон э, Гражданский кодекс и закон об электрон, э, о цифровой подписи, ну и если до кучи 320 федера, э, 230 федеральный закон, вот. Я не получал, и мне об этом не, стало, не становилось известно, что когда-то на меня еще какая-то и кредитная случае, карта. Заблуждение вводить не нужно, Игорь Васильевич? Да, а в чем на заблуждение периода с вами взаимодействовать, вам эту информацию предоставляли, то, что у вас имеется а, Кто взаимодействовал? Правоохранительные органы вы обращались? Зачем? Банка. Зачем? Вы лично связывались и вам предоставляли эту информацию. Зачем? Вы же утверждаете то, что вы не оформляли кредитную карту. А... Обращались в правоохранительные органы? Ну, я так понимаю, вы консульт... Консультант, да, или там оператор колл-центра, вы, да, вы же сами с самого начала сказали о том, что если меня будут интересовать юридические вопросы, то мне необходимо будет связываться с вашими юристами, а вы сейчас задаете опять вопрос, который... С нашими Влад... юристами вы не связываетесь, об этом вам не было сказано. Для чего вы заблуждение? Вы переслушаете аудиозапись, она, кстати, у меня тоже ведется. Вот. Так вот. По юридическим вопросам я вам сказала обращаться к юристу, к приставу, либо к суде. Не ну, к, к юристу, юристам. да. Ну... Воспринимайте информацию. А, ну, хорошо, я тогда адресую аналогичный последний вопрос уже вас к вашему юристу. Поскольку этот вопрос чисто юридический, последний, обращался ли я в правоохранительные органы, то Соответственно, я скажу о том, что для того, чтобы обращаться в правоохранительные органы, я должен быть потерпевшей стороной. Э, поскольку... верно. Вы считаете себя потерпевшей стороной. Кто сказал? Я никогда вы не говорил об этом. О том, что вы оформляли дебетовую карту, не кредитная карта. А я не говорил То есть, о том, что я потерпевшая сторона. Об я не говорил о том, что я потерпевшая вы сторона. Вы начинаете говорить совсем по-другому, Подождите, я сказал о том, что я изначально э, да, оформлял э, дебетовую, дебетовую карту. А вы говорите о том, что я потерпевшая сторона, и я должен обратиться в полицию. На каком основании? Я не чувствую. Считаю... Вы ранее эту информацию также предоставляли, потому ну. что вы не оформляли кредит. И говорить о том, что вы об этом в первый раз слышите, неуместно. Я не про это говорю. Имеется, я говорю... Я спрашиваю... Если вы не в я, я, органы, вы я, зачем? В о меня насмех поднимут и скажут вы о том... Вы -то? меня, мне этот сотрудник полиции, дежурный офицер, он скажет, ты что, дурак? Он реально мне так скажет. Для чего тогда вы об этом говорите? Он прямо мне так скажет, потому что для того, а для чтобы... Чего тогда вы предоставляете данную информацию? Так нет, я говорю о том, что вы мне предлагаете обратиться в полицию, заведомо зная о том, что это ни к чему не приведет. Ну вы же утверждаете, Игорь Васильевич, вы за своими словами, соответственно, учитываете то, что вы говорите. Итак, я повторю. Вы себя в заблуждение вводите в данном случае. Я еще раз повторю. Паспорт вы теряли вы когда -то? Я еще раз повторю. Я, я раз еще раз, я раз повторю. Я не оформлял... Э, э, я... Вы вы, вы можете послушать, не перебивая. Вот. Вам задан четкий вопрос. Вы теряли свой паспорт? Нет. Зачем? Когда, соответственно, кто имеет доступ к вашим паспортным данным, к мобильному телефону? Ну, к паспорту имеют, например, сотрудники вашего банка к паспортным данным. Кроме сотрудников нашего банка, к оригиналу паспорта кто имеет доступ? Ну так к ксерокопии хорошей и к хорошей фотографии этого паспорта, который можно в другом не очень чистоплотном банке предъявить для оформления кредита и потом перевести это на кредит хостинков. Имеют? Мы не, не про сирокопию, а про оригинал паспорта. Да? Так я Правильно про то и говорю. И да, да, я про то и говорю о том, что сотрудники банка. Не про паспорт, Еще раз говорит, повторю. Сотрудники банка, Тинькофф, когда оформляли договор на выпуск дебетовой карты, в руках держали мой паспорт. Некоторое время. Кроме того, они его фотографировали со всех сторон и все страницы. Вы получили ответ на свой вопрос? Кто имел доступ к моему паспорту? А к мобильному телефону. То же самое. То есть именно только у сотрудников Банка Тинькофф? Ну, не только. Абсолютно никто больше Нет, не имеет Нет, то, не только. Вы спросили, кто имел. Я вам сказал, например, ваши же сотрудники имели доступ. Ну, почему вы только о сотрудниках говорите, если не только сотрудники имеют доступ? А какая разница? Мы У нас сейчас взаимоотношения ну, между... В между... также, кто имеет доступ. А это уже третьи лица. А вы получали разрешение на доступ к этой информации? О третьих лицах. Игорь Васильевич, в данном случае признать кредитный договор недействительным может только суд. Соответственно, до этого момента вы несете ответственность по всем выплатам. С вы какого понимаете, что мы вправе применять меры для взыскания вашего долга. А какие меры тогда? Ну, если а, на вы скажете. Сказали... предлагается регулировать вопросы в рамках добровольного погашения? А, Сумма вот... долга, которая требуется от погашения, у вас увеличивалась в соответствии с вашим договором и тарифным планом. А, кстати, все начисления в данном случае законы, так как контролируются центральным банком. Mm. Понимаете данную ситуацию? Центральным банком? Вы в этом уверены? что именно что... им... им... это... это... не производит вы, это... вы это под запись разговора говорите о том что все начисления контролируют э, именно по моему якобы существующему договору контролируются непосредственно центральным банком вы это серьезно говорите не только по вашему договору вы это говорите под запись телефонного разговора официально есть от есть имени банков, банка и, нет вы вы, говор... банк. вы вы сказали дословно не деятельность банка а именно начисления и размер вот этих начислений контролируется Центральным банком. Это дос... тарифных Нет, планов, дословно. Условия тарифных планов находятся под строгим контролем Центробанка. А, Поэтому то... все начисления закона, я еще раз вам повторяю, то есть, вы э... это понимаете? То есть э, ваша первоначальная оговорка была, это, так скажем, э, оговорка по Фрейду, правильно? Желаемое за действительно Это понимание ситуации не освобождает вас от ответственности в исполнении обязательств. В данном случае я от вас не услышала. По какой причине вы отказываетесь исполнять требования кредитора? А, Причина креди... неоплаты уточняется для того, чтобы понимать вашу ситуацию, совместно с вами регулировать данный вопрос. Еще раз повторю, кредитором являюсь я. А банк является должником, поскольку э, внесен. Это ваше нет, э, это подтверждается документально по банковским транзакциям. Закон, способов не оплачивать кредит, нет. В судебной практики нет и не будет ни одного прецедента, когда к рассмотрению была бы принята. Вы же сказали кредит, о том, что по юридическим по вопросам по это не к быть вам. Должны. То есть Закон, вы не вы не компетенты в ставить, юридических в вопросах. Зачем вы говорите про кодексу, Зачем вы говорите про юридические на договора, моменты, которые вы не понимаете? Не того, вы опять говорите что, параллельно, или перпендикулярно, а? так вот, задумки. в унисон, да, как вы сказали, в унисон, давайте не будем Прикатил говорить, вот. вы, вы опять говорите в унисон, да, как не относятся, они не имеют прямое Это, отношение к делу, они не имеют не имеют отношения э, к разрешению вашей проблемы, э, для говорите, того, чтобы получить какое-то вознаграждение, Вопросы, Игорь Васильевич. Необходимо на это обратить внимание. А, то есть, ваша задача это взыскать денежные средства, правдой или неправдой? Вы напрямую нарушаете законодательство. Вы опять переходите в юридическую плоскость, но вы опять бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Итак, еще раз повторю, вы в самом начале сказали о том, что юридические вопросы, юридические термины это не ваши это не к вам вот. а, далее и... а далее вы опять сейчас а далее вы сейчас опять переходите в юридическую плоскость в которой вы некомпетентны. Я вас консультирую по вопросу касающемуся вашего долга у меня во первых долго Информирую, нет во первых долго нет вот да, про неисполнение обязательств вы опять-таки ничего не день. сказали кроме того вы вводите меня в заблуждение в, в отношении того этого предложить вам программу лояльности, чтобы вы могли рассчитаться быстро и выгодно для вас. Но необходимо учитывать, так как на сегодняшний день уже кредитор обратился за вынесением к нотариусу исполнителя надписи... Он не мог это сделать. Точнее, он мог, но и он, он будет послан. Праве. После вынесения решения... Решение не принимается нотариусом о внесении материальной несении... надписи. Он, Он границ. это совершает. Наложить запрет, запрет на совершение сделок с движимым и недвижимым имуществом, угу. арестовать счета, удерживать суммы из дохода. И уж точно никто не будет вести разговоров об изменении а, и сроков оплаты. Кстати, Разве вы так хотите решать а Вы не сказали, э, я нахожусь в законном браке. А вы не сказали еще по поводу имущества супруга. Оно тоже же? Вопросу, вы также можете за консультацией обратиться. А, к юристу пристава, либо в суде. А вы Такую не в, ответственность может в, вы, вы не в курсе, да? А Хорошо, а вы еще не сказали про кредитную историю. Она же будет подпорчена. Насколько сколько время, на как, как долгий срок и в отношении кого по, помимо меня? Не, не скажете. Вы задаете такие вопросы, Игорь для чего вы задаете такие вопросы? Не, ну, просто предыдущий ваш коллега еще сказал о том, что у меня испорчена кредитная история, и ее можно будет улучшить, если я исполню требования, ну, точнее, даже это трудно назвать требованием, хотелки банка. Вот. То есть, если я хотелки банка исполню, то у меня кредитная история улучшится. Вот как-то я об этом еще не услышал. В соответствии с действующим законодательством кредиторы обязаны передавать информацию о долге в Бюро кредитной истории. Согласие субъекта информацию вправе запросить любое юридическое лицо, включая кредитные организации, страховые компании, некоторые работодатели. Информация в Бюро хранится не менее 10 лет. Понимаете последствия такого длительного хранения данных? А, ну, вот этой фразой, коротенькой, в принципе, вы уже дважды меня ввели в заблуждение относительно того, что э, передается и э, в течение какого времени э, хранится эта информация. Ну да ладно, в принципе, в, принципе. Самостоятельно. В, принципе, в принципе, информация о нарушениях Вы... может послужить причиной отказа в получении ипотеки, а... автокредита и даже обычного микрозайма. Угу. Также лишить возможности выступать со заемщиком по кредиту. Угу. Более того, плохая кредитная история может стать причиной получения страховки, например, для автомобиля по более высокой стоимости и угу. вовсе отказа в ней. Чем раньше ваш долг будет выплачен, тем скорее банк сможет направить отчет о закрытии вашего долга. И... Информация в Бюро кредитной истории направляется не реже двух раз в неделю. И как это улучшит в данном уд... случае, информацию в Бюро кредитной в истории? В данном случае, ситуации, мы готовы предложить вам уникальные условия выплаты долга с прощением части задолженности. Минимальную сумму, которую мы готовы согласовать для полного погашения долга, это в размере 199 100 рублей. 19 808 рублей – это остаток долга, который будет прощен. Предложение действует ограниченный срок, поэтому оплата должна поступить до 22 августа включительно. Готов воспользоваться данными условиями? А, готов но на насречных условиях. А, значит, ну Полтора процента от изначально озвученной суммы и вопрос закрывается подписанием соответствующего соглашения двумя сторонами и оплата этой суммы. О каких полутора процентах вы сейчас говорите? Ну, Вы там изначально говорили там 200 с чем-то тысяч, но полтора процента и сразу подписываем соглашение о э, примирительных процедурах, и все, никто Сергей никому. Скоро да? сейчас не вы выставляете свои условия, а вам предлагает условия для погашения вашего долга? А, уна... путать в данном случае ситуацию. а у нас э, конструктивный диалог, у нас э, идет... Э, все верно. У нас, э, перег... да. у, у нас переговорный процесс, или у нас... Вы готовы воспользоваться данными условиями, оплату произвести в размере 199 100 рублей в течение трех дней? У нас диалог в процессе переговоров, или у нас... Э, да, у нас диктаторские условия. Это диктаторские условия? Вам выставлены требования, и вам предложены условия для погашения вашего долга. Ну, во-первых. В ваших интересах воспользоваться предложениями, сэкономить свои деньги. Первое. Значит, предложения не было, требований не было все то что вы сейчас, сейчас то, то что то что вы сейчас сказали не это ли? ваше личное субъективное мнение как обычного э, гражданина вот хотя не уверен я ваш Во... я, я, вашего... Я, я вашего паспорта я не видел. Вот. А, то что вы там сейчас а, озвучивали видите, вот. а, озвучивают но озвучивает это всегда техника вот а, можете обратиться к, лю... к любому толковому Теперь, словарю вот. на я не говорю отстраненные темы. Вы это я для того, чтобы уточнить позицию каждой стороны... Вы По... о -то учить? Кто Нет. Чему Кто а... что для чего вы это делаете? Ну, вы понимаете, дело в том, что если дойдет дело до суда, то суд обязан принимать все слова и высказывания буквально в, кажд... в понятии каждого слова. Поэтому я уточняю. Когда есть двусмысленность смысла слов да, или фраз, то я уточняю, а что вы имели в виду? Поэтому я и говорю, до Долга у меня перед банком нет. И быть никогда не может, в принципе. Это Во по закону. Это, это не мое мнение. Это закон. Ни в одном, документ, ни в одном, за, долга, ни в одном законе, в долг, ни в одном законе не сказано о том, что э, какое-то физическое лицо перед финансовой организацией может иметь какой-то долг. Ни в одном Кодексе Ни в одном э, законе, ни в одном подзаконном акте об этом не сказано. Нет такого понятия «долг перед финансовой организацией» долг это обязательство а также денежные средства либо другие активы, вы заблуждаетесь вы сейчас с вы... Их в будущее, вы сейчас зато, опять начинаете лезть в юридический вы можете самостоятельно вы выделять, опять начинает опять начинаете влезть да, в, суще, в юридические сумма, термины которых вы не раз... Да. это не юридические, не юридические термины. это юридические это термины от да слова Долг есть супружеский вы долг, долг есть э, перед государством, долг есть между рад, перед темы, родителями, чувствую, долг есть добро. перед детьми, это а долг перед финансовой от организацией от страны, не существует в принципе. Переговоры на вот. Темы и Итак, время вы, на исполнения вы исполнения опять вы опять сказали ключевое слово переговоры, то есть это изъявление намерений одной стороны и ее пожелания это изъявление намерений другой стороны и ее пожеланий и вы это пояснять, что... каждое слово для чего вы это делаете вы послушайте вот ключевая фраза в конце и это нахождение консенсуса то есть той э, э, того варианта решения э, проблемы существующей между странами которая устраивает обе стороны и так Консенсус. Вы сказали о том, что там какую-то сумму, да, что какую сумму надо будет внести. Здрасьте, опять-таки. Опять консенсус. Опять выслушивание позиции другой стороны. Кредитор, вы не хотите это банка, слушать. А вы, я еще раз говорю, кредитор, случае, кредитором сумма, является являюсь я. Полу, Банк теньков является должником. 000, Банк 000, является должником. 000, 000 я не подаю в суд. Я не подаю то, в суд, только по той причине, вам. о том, что я потрачу больше времени и средств на взыскание каких-то там... у нет оснований для этого. Да, у меня есть основания. Там э, порядка э, около 10 рублей на моем счете, которые мои денежные средства, которые неправомерно удерживаются банком. Так вот, я эти деньги мог да, потребовать возра... я, говорю, Василия, <зачу> за я мог потребовать возврата этих денежных средств. И на сч... на счет... Вот, нет. и еще за год, да, еще за год насчитать вот эти вот проценты за пользование чужими денежными средствами. Я не делаю это только по, по той простой причине, что мне это нецелесообразно, Но я имею полные права на это. Так вот, я еще раз повторю, должником является банк Тиньков, а я являюсь кредитором. И это подтверждается документально. Это подтверждается документально. А вот то, что у вас этих документов нет, это ваша уже проблема. И если у вас ваши документы говорят а о совсем, говорите конкретизируйте. Если для чего вы просто так говорите об этом? Вот если я намерюсь пойти в суд, я обязательно выставлю вам претензию одновременно с э, исковым заявлением, с которым я пойду в суд на взыскание этих денежных... А, ну это судебный приказ, тот же самый будет, сумма менее 500 тысяч, да. Вот. Так вот, я это обязательно вам направлю. И оттуда, если вы будете уполномочены, именно вы уже, лично, вот, если вы будете уполномочены с этим знакомиться, вы с этим ознакомитесь. А сейчас в процессах вот этого бла-бла-бла, ну, Смысл об этом говорить? Оно же ни к чему не приведет. Игорь Васильевич, прошу перейти к теме обсуждения вашего. Да, Итак, тема. Тема вы переговоров, Воспользоваться те, минимальной те, суммой тем, в размере 182 50 рублей и оплатить ее в течение трех дней до 22 августа. Готов на встречных года. условиях. Вы предлагаете мне оферту, я предлагаю вам встречную оферту. Если вы ее акцеп, акцептуете, Нам значит. Устные сдел... оферты предлагать не нужно, Игорь Васильевич. А, значит, тогда я, я, повторю, я категорично отклоню требования. Я категорично отклоняю вашу э, устную оферту не уполнять мощного лица. На основании 159 статьи гражданского вы некомпетентны в юридических вопросах, поэтому бессмысленно переходить к юридической казуистике, в которой Игорь вы не Васильевич, разбираетесь. От того, что вы будете вести переговоры в таком русском... я не вести переговоры, я классы, веду переговоры, а вы пытаетесь я вам сказала, над... вести переговоры. А вы, пытаете, в таком русском, а вы пытаетесь, вы пытаетесь, вы пытаетесь мной, во-первых, манипулировать, во-вторых, вести доминирующую избрать доминирующую позицию. Диалогу, а Вы не, не ведете диалог стороны. Вы ведете монолог Минимальную сумму, которую мы готовы согласовать В рамках исключения для полного погашения вашего долга Это 175 200 рублей 43 709 рублей Это остаток долга, который будет прощен так. Предложение действует Также ограниченный срок Поэтому оплата должна поступить до 22 августа включительно Нет, торгуемся Показать дальше по Торгуемся дальше Данные условия с прощением задолженности доступны только в процессе нашего с вами разговора. Позже в программе может быть отказано. Гарантируйте поступление оплаты... В Торгуемся в дальше. Рублей. Находим компромиссное решение. будет На... Находим? Ну, здрасте, вы уже два раза понизили Вы уже два раза понизили сумму. По вы уже два раза понизили сумму. То есть мы торгуемся, а вы говорите, не торгуемся. Поэтому я еще раз говорю. Напоминаю, торгуемся что мы дальше. Вам погасить сумму в размере 185 200 рублей. И снизить размер долга непосредственно суммы с 218 908 рублей 29 копеек до этой суммы. При этом 43 709 рублей. Эта программа позволит вам сэкономить. Да, вы И до этого не говорили, не говорили о каких-то там 19 Поэтому тысячах скисания. Еще раз повторю, торгуемся дальше. Мы ведем конструктивные а переговоры. На данных условиях никто не будет, Игорь Васильевич. Так как вы отказываетесь от данных условий, даль... Значит, 29 значит переговоры тогда зашли в тупик. От вас? Э, зачем я должен отвечать на этот вопрос? К чему меня это обязывает? И кто меня обязывает отвечать на этот вопрос? На данный момент, так как банк готов идти вам навстречу решать вопросы... Банк не готов идти на встречу. В случае отсутствия договоренности, банк оставляет за собой право рассмотреть иные законы, способы возврата долга. Какие они будут? В частности, право требования долга может быть уступлено сторонней организации. А, если Вы можете о с другим кредитором, а будет легче? Я более чем уверен, еще будет легче, чем с Синьковым. Там более вменяемые люди. На основании статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации ваше дело, включая контактные номера и адреса, могут быть переданы сторонней организации. Mm. А в нужно будет уже договариваться с новым кредитором. А вот здесь вы опять меня вводите в заблуждение. Не все может быть передано по договору цессии. По договору цессии может быть передано. Вы только только... Ознакомиться можете ознакомиться самостоятельно. Да, я вам разъясню, что может быть передано по договору цессии. Нам разъяснять не нужно, вот. Игорь Васильевич. Так вот, то, из да, того, что... Этом. Из того, что вы назвали, половина Ваши не, не имеет. Не... Из того, что вы назвали, половину информации банк не имеет права передавать ни при каких обстоятельствах. Поэтому вы банк вводите, работ... вы вводите банк меня сейчас законодательства, в заблуждение. Вводит он вправе ну, передать вы... ваше дело третьим лицам. Но не все к дело. К а, тол не тол будем. а только часть э материалов этого дела. Так вот. Uh, еще, раз, еще раз, повторю, uh, то, что вы Если сейчас, вы то, что вы, то, что вы сумму, наговорили, можем говорить, то, что вы, сейчас, то, что вы сейчас, наговорили, уже тянет на uh, статью uh, Кодекса административных правонарушений хотя бы в части того, что uh, в процессе взаимодействия вы вводите меня в заблуждение. Это уже минимальная штраф к юридическому лицу мнение. 50 тысяч рублей. Не Это не мое мнение. Не вам угрожают я, не, я, я вам не угрожаю опять-таки вы говорите опять об угрозах Если опять вы вводите под, под, под запись разговора я, я, я правильно понимаю, я понимаю о том что на вашей стороне аудиозапись ведется на вашей. я еще не закончил ответ, вы меня перебили вы меня перебили я еще не закончил свою фразу а вы сейчас вступили в параллель или там в перпендикуляр или в унисон как вам угодно вы там чего-то там булькаете я пытаюсь вам сказать фразу, вы меня еще не дослушав, начинаете высказывать что-то-то там. И утверждаете Слушай, о том, что я вас перебиваю. Вы в очередной раз в одной фразе, вот уже в третий раз в одной фразе меня перебили. Я еще не сформулировал фразу, а вы меня три раза уже, четвертый раз уже перебили. Продолжаем. Я слушаю вас. Итак, мы ведем конструктивные переговоры. Мы ведем конструктивные переговоры? Или мы ведем односторонние. Или мы ведем односторонние переговоры, которые выгодны банкам. что вы хотите сказать и хотели сказать. Мы ведем конструктивные переговоры или мы ведем переговоры выгодные Да. Вы готовы перейти к диалогу? Так мы ведем диалог. А по вашему мнению. Я слушаю, что вы хотели сказать. Ну, так э, э, не по моему мнению, а по мнению многих, э, которые потом прослушивают эту вот, вот, вот, аудиозапись, они будут говорить о том, что банк ввел опять неконструктивный диалог, пытаясь навязать только свое мнение. И как банк будет выглядеть в глазах и в ушах сообщества мирового. Вот к чему вот. Я вы... на этот вопрос заранее да. ответила. То, что банк работает в рамках законодательства. Да не работаете не вы. Вы работаете Если снаружи. Вы, на... вы... вы работаете, работаете... Срок для долга, вам Да нету долго. еще раз говорю, должником, должником является банк. Кредитором являюсь я. от вас покупит? Вы не... вы опять слушать не хотите. Кредитором являюсь я. Банк должник передо мной. Как вы не можете это понять? Вы, вы, вы, вы смотрите... Ваше внимание. Со стороны банка направлены на возврат долга будут продолжаться. Поэтому в ваших интересах оплатить долг и избежать негативных последствий. Да ну сколько ж можно говорить-то? Ну, вот сколько времени у нас длится разговор? Вы говорите долг-долг. Я говорю еще раз, долго нет. Приставы будут вправе описывать арестовывать имущество по адресу проживания, регистрации неплательщика, либо нахождения его имущества. А Ой! Вам а давайте вы ко... ко мне переедете, приведете все свое имущество и пусть э, приставы, пишут э, под видом моего имущества. Пойдет так? Ой, так. Господи, Но, на предыдущем... Вот, вот я, я про то и говорю. Не... Приезжайте, приезжайте. Давайте, давайте, давайте. Я даже вас даже у нас себя нас пропишу. Нас давайте нас приезжайте, приезжайте с мебелью, приезжайте с, с техникой. Давайте регистрируйтесь у меня. Еще зарегистрируйте. Е еще, смотрите, Парай, еще парайки. возьмите, зарегистрируйте. Еще возьмите, зарегистрируйте свой автомобиль. Вот приставы придут по моему адресу и опишут все имущество. Вот и в это имущество попадет, в том числе и ваше, в том числе и ваш автомобиль, который будет зарегистрирован по моему адресу. Давайте. Не, ну подождите, вы сказали приставы опишут имущество, но ну, я вам предлагаю хорошую сделку. Вы приезжаете, переезжаете ко мне, регистрируетесь ну, вместе. Да как не касается? Это прямо касается. Вы сказали, вы, прямо ща, вы сейчас прямо сказали о том, что приставы приедут по моему адресу и опишут все имущество. Я вам предлагаю хорошую сделку, выгодную. По юридическим дополнительным вопросам обращаюсь. Да это не юридические вопросы, это, это сделка между мной и вами. Это сделка между двумя физлицами. А вот. Да я не я не про сделку с банком, я с вами говорю. Я про сделку с вами лично, с вами. Его доброго, Но до ну, подождите, а ну при... Нет, ну тут море у нас, подождите. У нас тут да, море, столица. Завезло, Старинный город. Старее, чем ваш.